Всем привет дорогие друзья с вами канал work and life и я его ведущий антон белюк и польша 2019 каторга или страна возможностей так называется это видео потому что сегодня я помогу разобраться в этом вопросе многим людям которые хотят поехать на заработки в польшу которые никогда здесь не были и задаются собственно вопросом стоит ли туда ехать страна возможностей польша либо польша 2019 это каторга ведь очень легко так подумать когда многочисленные почитают негативные отзывы в интернете о Польше, которыми пестрят различные каналы на ютубе, группы ВКонтакте, фейсбуке и так далее. Ну а отзывов позитивных конечно меньше. Ну и собственно сегодня я хочу вам рассказать вкратце свою историю, чтобы вы сами сделали для себя вывод. Польша это каторга, либо страна возможностей. Вам это интересно? Тогда устраивайтесь поудобнее и поехали! Что ж, друзья, я два года живу и работаю в Польше. Уже, вернее, 28 мая будет ровно два года, как я приехал в Польшу с Италии. До этого я несколько лет жил в Италии, ну а сам я с Беларуси. Жена у меня с Украины, с ней же я познакомился в Польше. Скоро у нас родится ребенок. Но я нашел свое дело в Польше, нашел свое призвание. Я помогаю людям найти достойную работу и поменять свою жизнь в лучшую сторону. Но главная цель того, что я делаю, это дать людям веру в то, что все, что они могут представить в своей голове, они могут осуществить и реализовать в этой жизни. И в любой стране мира есть для этого возможность, если у вас правильный моральный настрой. Ну а в Польше просто-напросто этих возможностей гораздо больше для жителей таких стран, как Украина, Беларусь и Россия. Гораздо больше этих возможностей, чем в других странах. Почему? Сейчас объясню. Начать стоит, наверное, еще раньше. Дело в том, что я вообще, собственно, не имею никакого образование э, ну наверное только среднее даже не среднее специальное я закончил школу при этом я остался во втором, внимание, во втором классе, на второй год, потому что просто-напросто не хотел учиться, я был круглым двоечником, ну и все учителя мне пророчили то, что я буду стоять под магазином с протянутой рукой, либо с бутылкой вина, и одновременно с протянутой рукой, ну вот в эти мои годы, мне сейчас 28. Ну и собственно, я их понимаю, потому что все указывало на то, что так и будет. Но прошло какое-то время, я вел ну, можно сказать, не очень пристойный образ жизни. И во всех отношениях был, с одной стороны, даже где-то уже для многих, наверное, потерянным человеком, друзья. Сейчас говорю вам откровенно. Потом, в 2013 году, меня забрали на службу в армию. Я там отслужил полтора года в Беларуси, в Гродненской области. Ну, и вернулся с армии. Когда я вернулся с армии, я попал, собственно говоря, в ту же э, сомнительную компанию, в которой был и до армии, то есть меня забрали с нормальной работы, я работал сварщиком до армии в Беларуси, я пришел с армии, нет ни работы, ничего, никакой работы, вообще даже дворником я не мог найти. Ну и получается, таким образом, я нахожусь без работы в компании, собственно, аморальной, ну и понимаю, что нужно что-то менять в этой жизни, потому что здесь, в Беларуси, для меня нет никаких возможностей, и родители у меня уже на тот момент, где-то лет 12 жили в Италии. Я решил поехать в Италию. Там было по ремонтам работа. Поработал с отцом пару месяцев, работа закончилась. И передо мной опять стал выбор. Остаться здесь, в зоне комфорта, где все классно и круто с родителями в Италии. Либо же поехать в Польшу, потому что в Польше, это был 2017 год, вовсю раскручивалось трудоустройство людей на работы. Рынок труда был очень обширный, как и сейчас, собственно говоря. Ну и был выбор. Вообще у меня были планы на Штаты, Соединенные Штаты Америки. Но я подумал так, поеду сначала в Польшу, подзаработаю на визу, чтобы открыть штаты туристическую. И если в Польше все будет в принципе не сложится, как говорится, то уже тогда рвану в Соединенные Штаты Америки. Я приехал в Польшу, нашел я работу просто так. Открыл ноутбук, позвонил на три работы. Три работы я нашел где-то, позвонил, первая такая более-менее была, которая поехал, долго не думая, не выбирая сразу не прошел, тесты не взяли, взяли там на третью, наверное, только работу две работы там поменял ну и приехал я с 200 евро в кармане, до этого я работал сварщиком уже несколько лет в Беларуси, в армии что делать? Я ехал в Польшу с четким намерением, что я не останусь просто сварщиком вопрос стал передо мной что делать дальше, в принципе, я нашел нормальную работу, но меня это все-таки не устраивало, я не собирался сидеть дальше на одном месте и работать сварщиком, я заработал на машину, то есть у меня появилась в Польше возможность заработать на машину 1000 долларов я отдал на то время это был Гольф 98 -го года Volkswagen, он стоил на то время опять же в той же Украине 5000 долларов, там я купил меньше чуть-чуть даже чем за тысячу ну и благодаря этому у меня появилась возможность э, передвигаться по Польше, по разным городам, э, познакомился с людьми, то есть там, где был, у меня появилась возможность, опять же, в Польше познакомиться с разными людьми, потому что в Польшу приезжают очень много украинцев с разных абсолютно городов, белорусов, даже россияне еще часто едут, в основном, конечно, Украина, но э, в Польше у меня появилась возможность социализации, то есть я познакомился с новым кругом людей, э, людей, конечно, разные, как и, опять же, аморальных, которые только деградируют, так и людей, которые развиваются, пытаются чего-то добиться, людей предприимчивых. И опять же у меня появились новые возможности в Польше. То есть у меня уже есть машина, которую никогда в жизни себе не позволил бы в Беларуси. У меня есть круг социализации, то есть я познакомился с людьми предприимчивыми, и мы начали предпринимать кое-какие действия по открытию своего бизнеса. То, что это не получилось и провалилось, на тот момент уже другая история. Суть в том, что я постоянно покидал свою зону комфорта, таким образом развиваясь, потому что в Польше была эта возможность. Обширный рынок труда, обширная конкуренция, куча народу приезжает, с которыми можно познакомиться, в том числе и с людьми, с которыми очень полезно познакомиться. В Польше у меня появилась эта возможность. В итоге я уволился с работы сварщиком, потом меня с другой работы на стройке уже уволили. Я объездил всю Польшу, в итоге я нашел работу рекрутером в Польше, и сейчас, собственно, им работаю. Это казалось моим призванием. Я помогаю находить людям достойную работу в Польше. К слову, мои номера в описании к этому видео актуальны. Пишите мне в любое время, отвечу вам по поводу актуальных вакансий в Польше только от лучших работодателей и агентства трудоустройства, потому что именно с ними я сейчас сотрудничаю. Но если опять же вернуться на некоторое время назад, еще до Польши, я получил карту поляка еще будучи в Беларуси в году 2017, опять же, потому что у меня польские корни. И опять же, теперь я с карты поляков в Польше уже опять же, где-то полтора года назад, получил э, часовой, вернее, сталый, конечно же, побыт. И таким образом у меня появилась сейчас возможность получить польское гражданство. То есть, друзья, получить польское гражданство, польский паспорт, и там уже открываются совсем другие возможности. Хочешь есть, работать в Германию, в Британию, в Голландию, в Испанию, куда угодно. Да. Ну и я уже молчу о возможностях, которые плюс, бонусы появляются в Польше если говорить об открытии бизнеса в Польше, то также возможности невероятные, в том плане, что очень легко открыть свою фирму, и, в принципе, если вы предприимчивый человек, у вас получится раскрутить здесь абсолютно, наверное, любой бизнес, да, если вы по-настоящему предприимчивый, и будете идти, не сдаваясь к своей цели до конца. То есть, опять а же, подведя итог, друзья, в Польше у меня появились возможности. Начнем с того, что в Польше... Я нашел, во-первых, что самое важное, свое призвание, свое любимое дело жизни. То есть я начал помогать, трудоустраиваться людям на достойные работы, мотивировать людей на то, чтобы поменять что-то к лучшему в своей жизни, не бояться идти навстречу к переменам. И это, собственно, главный посыл моего видеоблога. И на своем примере показать вам, как я иду навстречу к этим самым переменам с нуля, Иду на самую вершину, где я в итоге окажусь. И главная цель на данный момент, чтобы об этом узнали и заговорили миллионы. И миллионы были смотивированы на то, чтобы поехать неважно куда. Потому что если вы предприимчивый человек, привыкли брать ответственность за все происходящее вокруг на себя, а не перекладывать ее на окружающих. Если вы твердо верите и знаете, что вы идете к той цели, которая по-настоящему является вашей, занимаясь любимым делом, потому что только занимаясь по-настоящему любимым делом, вы можете достичь этих целей, то у вас обязательно все получится в любой стране, просто в Польше к этому есть гораздо больше возможностей, гораздо больше возможностей, чтобы достичь поставленных целей, чем в любой другой стране. Но это если вы приприимчивый человек, но если вы привыкли перекладывать ответственность на всех окружающих, поливать все грязью, Винить в своих ошибках всех вокруг, но только не себя. Работать на нелюбимой работе, каждый день проклиная всех вокруг, опять же, но только не себя. Винять директора, государства, начальства. кто любая страна, будь то Австралия, Германия, Британия, э, США и так далее, будет для вас каторгой. Вот и все, друзья. Вот весь секрет. Суть в том, что Польша находится в числе 25 самых развитых экономик мира. Польша огромнейший рынок труда для выходцев из таких стран, как Беларусь, Украина и Россия. И огромное количество возможностей во всех направлениях. Я сейчас работаю в офисе, и мне звонят и пишут те мои одноклассники, которые были отличниками. Я в школе был круглый двоечник и э, крутился, общался в очень сомнительной компании. Сейчас мне звонят по поводу работы. Это просто вам как пример, что в Польше... Кем бы вы ни были ранее, на каком бы днище вы ни находились, если с правильным настроем приедете, вы можете найти здесь себя, свое призвание и самореализоваться в любой сфере. Сделать гражданство в итоге, пускай если у вас нет польских корней, это продлится в несколько раз дольше, но здесь будет это все равно гораздо быстрее, чем в любой другой стране Евросоюза. И, собственно, перевести семью сможете, построить дом, открыть бизнес, что угодно. Все в ваших руках. Главное, несмотря ни на что, идти навстречу своей мечте с твердой верой и уверенностью в то, что у вас обязательно все получится. Ну а я вам обязательно, конечно же, в этом помогу в плане трудоустройства изначального, чтобы просто засыпиться, подучить язык, заработать какие-то первые деньги и уже двигаться дальше вперед. А вернее вверх, конечно же. Поэтому, друзья... Не бойтесь идти навстречу переменам, не бойтесь ехать на заработки, куда бы то ни было. Если вы об этом задумались, значит это вам уже по любасу надо. Я в этом уверен. Если вам понравилось это видео, подпишитесь на этот канал, поставьте лайк, поделитесь ссылками на это видео как можно с большим количеством людей. Ну а теперь выводы делать только вам. Что для вас Польша, Каторга, либо страна возможностей? Надеюсь, после просмотра этого видоса вы сделаете для себя правильный вывод. Но я жду вас в Польше. Погнали навстречу переменам. Вперед.